Что, по-вашему, эзотерика – это преднаука и что-то еще? Эзотерика, в моем понимании, это наука, изучающая везение другого человека. Я для себя объясняю свою эзотерику, которая отличается от эзотерики, которую пропагандирует кто-либо. Именно поэтому меня называют горе-эзотериком и так далее. Я могу сказать, что моя эзотерика – это моя идея, как с помощью невидимых элементов изменить судьбу человека в сторону, тотального везения. Я обычно говорю, что объяснить, почему человеку тотально везет, а другому человеку тотально не везет, может только что-то необъяснимое. Вот я попытался разобраться в том, что такое везение и попытался разобрать э, эту тему и из нее создал вот такие механизмы изменения главного принципа, который называется принцип везения. Поэтому когда человек долго занимается по моей эзотерике, Хочет он или нет, он 100% в дальнейшем придет к тому, что ему будет тотально везде всегда очень вести по жизни. То есть это везет в деньгах, везет в семье, везет в здоровье, везет во всех там, в молодости, в части, во внутренних отношениях, вообще уникальность эзотерики которая, или уникальность моей школы но прежде всего доказано моей жизнью. Я достаточно успешный, достаточно богатый, достаточно там, решительный отважный, достаточно влюбленный, достаточно счастливый. Там, дети там победил онкологию и так далее. Это самая настоящая эффективная эзотерика. Я старался даже не брать методы, которые преподает другая эзотерика. Почему? Я решил рассмотреть этот вопрос не с позиции подчеркнуть что-то где-то у кого-то, а с позиции все-таки создания уникальной авторской системы или авторской методики. Ну а там начало получаться так, когда что-то новое делал и занимался по этой методике, появлялось что-то другое. Ну и вот так произошло, наверное, эволюция той эзотерики, которую я называю эзотерикой. Ее нужно изменить и название нужно дать другое, потому что в целом Та эзотерика, о я рассказываю, это, наверное, каша малаши, которая сделана ну, из совершенно каких-то э, до этого неизвестных методов. Это методы использования шумов ситхи-саунд, каких-то символов, э, э, язык магов и так далее. То есть очень-очень много такой, очень э, уникальной авторской информации.